Мы с вами прекрасно представляем, какая, какая, какое мизерное влияние вот этих гуманитарных инициатив, как мало россиян в принципе вообще знали, что такое Сахар, Сахаровский центр, Московская Хельсинская группа. Так зачем же добивать остатки правозащиты в России сейчас? Это было очень, очень ожидаемо после закрытия мемориала. Но хочу сказать, что мемориал не умер. Мемориал живет и продолжает жить, просто релацировавшись в другие страны. Но, конечно, мемориал должен быть в России. То же самое с Московской Хельсовской группой. Старейшая в России правосудовательная организация, которая была основана в 1975 году. Великими, великими людьми, в том числе, кстати сказать, Андреем Сахаровым, в том числе генералом Григоренко, который позже основал и украинскую хельсинскую группу, вполне себе сейчас действующую. И, конечно, Московская хельсинская группа, как старейшая площадь организация, она была и символом сопротивления, символом сопротивления, в самые страшные, самые темные времена. То есть получается так, что в 1975 году Московская Хельсинская группа э, была создана при, э, в общем, вполне себе раннем Брежневе и, тем не менее, э, дожила до наших времен и занималась правозащитой. И э, многие известные российские, советские правозащитники оттуда вышли. Ну и все. И все. А Путин закрыл. А что касается Сахаровского центра, то это тоже, знаете, такой символ, на самом деле, конечно, это было ожидаемо, потому что Сахаровский центр, сотрудники тоже релацировались, они и в Германии, и в Израиле, мы часто все видимся, и как раз было ожидаемо, что Сахаровский центр закроют, знаете, на месте, где сейчас стоит выставочный центр Сахаровского центра, это отдельное архитектурное здание, и... Там проходили очень знаковые события. И там прощались с Борисом Немцовым, там прощались с Валерием Новодворской. Это такое очень символическое, символическое здание. А вот здание рядом, которое, которое занимает, собственно, Сахаровский центр как таковой, вместе со своей библиотекой, с залом для проведения самых разнообразных лекций. руси, сидящих до последнего времени там проводила школа общественного защитника. Там раньше, во времена, собственно, молодости Сахарова было отделение милиции. И я думаю, что там снова будет какое-нибудь отделение отделение полиции, что-нибудь в этом духе, что очень-очень характерно. Очень характерно. А квартиру Сахарова, я думаю, отдадут какому-нибудь генералу посмотрим посмотрим все это конечно все это ожидаемо ожидаемо очень и очень противно я думаю что осталось закрыть еще несколько организаций это и руссидящие общественный вердикт еще остался ну вот собственно да и все чего начал чуть-чуть уточним но ведь они же понимают, что эти организации не угрожают режиму никак. Вот уже сейчас точно никак. Это символ. Это символ, Просто это память. символ. Символ, память. И меморианство тоже, прежде всего, про память. А, про память о палачах, прежде всего. Вы знаете, вот сейчас а, а, очень многие... Я не, просто не буду называть, люди живут в России и рискуют. Э, очень многие люди сейчас занимаются поиском э, идентификации плачей палачей. Э, палачей, которые были в, в Донецке, в Луганске, в Горловке, в Херсонской области, э, и которые пытали людей там, э, находясь там в зонах, в СИЗО и прочее. прочее. Это были сотрудники российского СИН, которые потом уехали, бежали, эвакуировались и так далее. Но их помнят и их ищут, и надо бы им об этом помнить, что в любом случае они будут установлены и будут организации еще, и они и существуют, которые будут хранить память о плачах и не дадут этим преступлениям забыться. Это нужно делать. И, конечно, мы собрали некоторые истории некоторых политзаключенных, возможно, все их сегодня в эфире не успеем озвучить, но, тем не менее, об этом также важно говорить. В СИЗО за слова о войне российская журналистка Мария Пономаренко попала под следствие по делу о фейках про российскую армию. Поводом стал пост в Инстаграм, где говорится об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Как сообщает правозащитный центр Мемориал, защита и коллеги Пономаренко рассказывали, что нахождение под стражей негативно сказывалось на ее психике. А в сентябре 2022 года стало известно, что женщина скрыла себе вены. Итак, ведь единожды, ну, по крайней мере, за вот... За последнюю недавнюю историю была попытка, скажем так, российской власти говорить о политзаключенных. Это было в 2012 году, если я не ошибаюсь, еще при «Медведеве». Как вы считаете, что-то подобное может повториться хотя бы для того, чтобы создать видимость? Ведь, например, э, там, с солдатскими матерями, мы, конечно, знаем, что это абсолютно были не солдатские матеря, но так или иначе, Путин пытался создать такую видимость какого-то диалога. И вот э, диалога э, по поводу политзаключенных, видимости хотя бы, э, как вы считаете, может быть такой прецедент сейчас? Или уже точно шансов абсолютно никаких нет? Путин, путинские юристы, они никогда в жизни не признают, вообще существование в России политических заключенных. Никогда. А, они все будут говорить, ну, смотрите, нет же никаких политических статей. Это же вот за децидиацию армии. Где тут политика? Нет никакой политики. А, они не будут вести по этому поводу, конечно, никакого а, диалога. Они вообще не настроены на диалог вообще ни с кем. А, солдатские матери — это м, понятно, больше понятно. Хоть ряженые матери — но это хотя бы на актуальную повестку дня. Это несмотря на то, что есть настоящий комитет солдатских матерей, он существует пока еще, надо сказать, в 60 городах России. Но глава настоящего комитета солдатских матерей Валентина Мельникова тоже говорит, что к ним мало кто приходит, потому что, потому что люди стали бояться. Люди стали бояться даже обращаться в правозащитные организации. И... Конечно, сейчас борьба и поддержка политзаключенных проходит прежде всего за границей России. 21 декабря никак не, было отмечено, никак не было отмечено в России, тогда как почти в 90 городах мира люди выходили и говорили о политзаключенных российских политзаключенных, прежде всего российских политзаключенных, называли всех поименно, среди них есть очень много женщин, да, среди них и известные, и меньше известные люди, но их больше и больше, их уже сейчас больше 600 человек, и я думаю, конечно, будет прибавляться их количество, потому что будут сажать и за посты из-за высказывания, не знаю, каких-нибудь там вагнеровцев, потому что поправка уже грядет, поправка грядет, что нельзя будет а, дискредитировать а, бойцов Вагнера, угу. то есть нельзя будет говорить о том, что это преступники. А, и так далее, и так далее. Конечно, будут еще заключенные. И россиян это, к сожалению, не волнует. Мы все время разговариваем об этом с Сергеем Смирновым, главным редактором медиазоны о том, что материалы даже о политзаключенных читают все меньше и меньше. Людям это не, не интересно, но ну, политзаключенные, ну, сидят, это как, это как какая-то вот, вот болезнь: да, ну, человек болеет, ну, болеет день, болеет два, ну, скучно. Ты несмотря на то, что мы с вами видим прекрасно, что, например, ну, главного политзаключенного в России Алексея Навального его ну, просто убивают. Его просто убивают, выглядит он сейчас, конечно, чудовищно, потому что ужасно себя чувствует, не сдается, но то, что это осознанно, абсолютно, абсолютно на глазах всего мира, на наших с вами глазах человека убивают. И такое ощущение, что мы ничего не можем сделать. Ничего. Кстати, Навального тоже Путин убивает как некий символ. Либо же Путин сам верит в то, что Навальный и его команда могут быть эффективными и могут еще угрожать режиму. Ну, знаете, мне кажется, есть такое слово глумление, которое больше подходит сюда. Это глумление. Это глумление над политическим противником и желание его подольше помучить, прежде чем убить уж окончательно. Тем более, действительно, это, это, это присуще Путину как, как личности. Мы это уже давно, не первые годы, и не первое десятилетие да, за, за ним наблюдаем. Ольга Евгеньевна, но ну, все-таки протест, но ну, это свойственно человеку, особенно, наверное, молодым людям, а в модель поведения. И помните, когда Алексей Навальный был на свободе, и было ощущение, что как-то сменилось, поколенчески сменился российский протест. Мы увидели много молодых лиц по всей стране. А вот они куда делись? Куда делась молодежь российская? И может быть, все-таки там, в этой среде возникнет новое сопротивление? И каким оно может быть? Это, знаете, такой хороший вопрос. Мне кажется, его друг другу задают на протяжении последних ста лет. Э -э граждане, населяющие одну шестую, а потом чуть поменьше, часть суши, одну седьмую. Э -э все время, все время э волны протеста в России, э они обычно молодые. Они обычно молодые, и Всегда есть надежда, что эта волна протеста в конце концов захлестнет власть. Самый молодой протест, казалось бы, был в 2017 году. Еще назвали провластные блогеры эту волну школотой. Так это было пять лет назад. Эта школота уже выросла. Это уже, в общем, люди, которым за 20. И Конечно, подрастет новое поколение. И в 2012 году был протест молодых, и в 2017 году был протест молодых, которые уже не помнили и не знали болотный протест. А на болотном были люди, которые понятия не имели о протестах, например, нацбулов в 2010-х годах и в начале 2000-х. Конечно, протест всегда молодой. И Редко слушает э, более опытных людей, прошедших в школу, э, так же, как не слушали и мы в, в свое время. Э, конечно, молодые либо э, прячутся в внутреннюю эмиграцию, либо уезжают, скорее всего, уезжают. Но все-таки удивительно, Россия страна всегда... Всегда рождается новое поколение, которое будет протестовать. И они, конечно, будут протестовать. Uh, уже сейчас, конечно, есть это поколение, которое uh, не будет помнить uh, ни семнадцатого года, ни 1919 -го года, ни тем более, uh, ни тем более uh, там 2012 -го года, не будет помнить ни протеста в связи с арестом Навального, а просто будут расти с вопросом «почему все так?». Почему все так устроено, и пора это кончать, иначе жизнь пройдет мимо. И они, конечно, выйдут на улицу, они будут выходить. Так было всегда и так будет, так обязательно будет.